Египет, 2021 год, Шармаль-Шейх, отель Стейген, Бергер Аль-Казар. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Кстати, для тех, кто впервые на моем канале, канал моей Недвижимости в городе Сочи. Если она вас интересует, обязательно подпишитесь на канал. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много всего интересного в Инстаграм. Ну и по традиции я освещаю места, где отдыхаю. И в сегодняшнем обзоре Египет 2021 год. Отель Stegen Berger Alcazar. Пошел шестой день нашего отдыха. Я уже делился своими впечатлениями. В предыдущих видеообзорах мы посетили две экскурсии. Была обзорная экскурсия по городу Шарман-Шейх и вторая экскурсия под названием... Затерянная земля. Впечатлений было масса. Кому интересно, посмотрите. Ссылочки будут внизу в описании под этим видео. А сейчас вам сделаю вот такую обзорную именно по отелю. Огромная территория. 5 звезд. Все включено. Откровенно говоря, на первый день впечатления были не очень. Ну, потому что уставшие с перелета. И погода была такая прям ветреная, а на следующий день акклиматизировались. И я ни на минуту не пожалел, что мы сюда прилетели. Приятного вам просмотра. Сюда приезжает автобус с аэропорта. На этих мобилях вас отвезут в ваш номер. Это одна группа, собственно, верхположенная. Там ресепшн. Обслуживание, на мой взгляд, тут на высшем уровне. Это бар. В этом отеле имеется несколько ресторанов и даже не знаю сколько таких возможных баров закрытых и соответственно открытых вечером на этой террасе Играет живая музыка. Территория настолько большая. Отель не знаю на сколько процентов заполнен. Но хочу сказать, что народу здесь немало. Но он как-то здесь не чувствуется. Потому что территория очень большая постараюсь вам всего понемножку показать достаточно много людей русскоязычных также много гостей с Украины иностранцев в общем, я так понял, такой отель прямо-таки популярный нам даже гид сказал на экскурсии, что у нас один из лучших отелей Египта кстати, отель немецкий красота неописуемая Пишите, пожалуйста, в комментариях свои впечатления. Будет неплохо, если вы поставите лайк под этим видео. Мы живем вот в этом корпусе. У нас тут бассейн. А это уже территория другого отеля. Я так понял, он еще не функционирует. Такой вид с балкона нашего номера. Сам номер покажу чуть позже. Сауна, джакузи. Входит в стоимость... Там уже хамам, массаж. Это уже за отдельную плату. Здесь тоже есть бассейн. Там наверху спортзал. Можно поиграть в футбол и большой теннис. Возле нашего дома тоже есть барчик. Можно посидеть внутри. Можно посидеть на улице. Вот там небольшой... Бассейн с футбольными воротами. Можно мяч там погонять. Я каждое утро сюда прихожу поплавать. Место зарядки. Здесь бассейн не маленький, прыгнул вот так. Тык -тык -тык -тык. Несколько кружочков. поплыл И получается хорошая зарядка. Здесь мы берем полотенца и идем на пляж. Библиотека. Красотища прям. Райский уголок. На мой взгляд. Вот там на газончиках люди mm -hmm. занимаются йогой. А я что-то в этом отпуске халявлю только вот в бассейне плаваю даже ни разу Давай. не выбегал на пробежку это еще один бассейн Кстати, а вот, величий, вот, вот там Чуть наверное третий уже никакой по счету бар здесь работают аниматоры устраивают детские праздники с погодой нам повезло я не думаю, что здесь бывает плохая погода, хотя вот в первый день нашего прилета, место для фотосессии, да? Не знаю, какое-то впечатление прям сложилось, не очень. Действительно, был сильный шквалистый ветер, мы думаем, блин, ну если так будет всегда, и вот уже, получается, шестой день, погода нас радует. Hello. Еще один бассейн, и вон оно на горизонте Красное море. Маша с полотенцами уже заняла место, но нужно отметить, что мест здесь хватает всем. Вот тут можно поиграть в гольф. Там еще один бар. Здесь можно поиграть в футбол. Вчера мы этим кто-то занимались. Собралась команда. Все футболисты, похоже. Артем обгорел и решил полежать в номере. Так, Маша, где ты? А вот и Машуля. Можно поиграть в теннис. Ку, ку Ага, чуть-чуть сглазил я. Ну вот под такими навесами места-то есть всегда. А вот те мягкие зоны сегодня оказались уже все заняты. Я и сам, честно сказать, обгорел, поэтому решил накинуть полотенце. Море здесь мелкое, но можно сходить вот по этому пирсу, не знаю сколько там, метров, наверное, 200, и там есть лежаки, там уже глубина большая, можно поплавать. Здесь же на пляже есть возможные магазинчики это чё там цапли что ли бегает или кто это голуби цапли так ну а мы идем на пес кто-то мне говорит из моих подписчиков дим зачем тебе отпуск ты живешь в сочи <голуби> ну как зачем ну, поменять картинку же надо тем более я ни разу не был в египте на красном море а вы были Пишите в комментариях, где вы были, какие у вас впечатления, что понравилось, что не понравилось. Буду очень признателен вам за обратную связь. Классно. Надо тоже постоять на доске. Ха. А то дома у меня есть балансборд. Для начинающих, так скажем. А здесь уже можно получить практику. Блин, как эффектно. Смотрите, море прям в несколько цветов смотрите а вот там где глубина уже другой цвет да не классно классно смотрите надо попробовать надо попробовать Нет, смотрите как красиво я думаю у меня получится надо попробовать покататься на доске с этим парашютом ну вот представляете а я забыл маску чтобы понырять взял только очки Маску забыл. Но зато камера есть. Сейчас обязательно поплаваем. Ну классно. Классно, классно. И там уже глубоко. Паса спасательных жилетах, я так понимаю ну как же, как же маску-то мы забыли, чтобы понырять, а? Маша, ну как же так получилось-то? ну ладно, хоть очки взяли Уф. обязательно нужны вот такие башмаки, чтобы кораллами не повредить себе ноги Уф. вот такая маска с погружением в воду прям которая там несколько фильтров ну я вам обязательно еще продемонстрирую Будем нырять этой маской, а так пока. Уп. Немного подводного мира в ленту. Хорошо, что наушник не потерял, да? он у меня брос в ухо, я уже его совсем не чувствую. <соствую> <соствую> так где, блин, холодно, <соствую> наверное, че, блин! <соствую> Поплыли. <выпусти> <вылет. Сейчас> <соствую> ну наконец-то, поплыла! Дельфинчиком, да? Кто там спрятался? Но очень хочется разглядеть. Вы видели вот эту штуковину? Что это такое? Пишите в комментариях, а? очень интересно. Hello, тубир. Здесь можно также вот под навесиком посидеть. можно и под таким навесиком посидеть. Бир заказывали. Заказывали. Отдыхаем хорошо. Ну кстати, тут и волейбольчик можно поиграть. Футбол, волейбол, любые тут развлечения. О, привет! Да. Надо долг отдать. Вчера покупал маску здесь. Вот у этого товарища. У него такой магазинчик. Деньги забыл, он говорит, да ладно, бери. Завтра занесешь. Вот такую маску я вчера взял, только сегодня я, забыл дома. Нет. Не такую. Купили, а, да, такую, да? Девяти клапанов. Все. Короче, да. 9 клапанов. Да. Самая крутая эта маска Мы ее чуть позже испытаем. Вот, а здесь еще. Привет, Спасибо. В общем. Хорошие люди. Хорошие люди. Но, имейте в виду, могут и накрутить. Мне. Руслан. Руслан, привет. Советовал мне. Диман говорит, если ты что-то покупаешь, торгуйся прямо в два раза. Если тебе объявляют 30, 300 долларов, то значит, где-то долларов за 100 это можешь приобрести. Просто вам на заметку. Воровка, что утащила. А, воровка. Артём, ты говоришь? Что-то мы сегодня решили не идти на обед. Подумали перекусить тут на пляже. опа, опа, опа. опа. Пошла интенсивная -э вечеринка! <рит> <рит> <рит> вот вы знаете, сто процентов рекомендую Египет, отель Стейгенбергер Аль-Казах. Однозначно. Блин, ну классно! реально классно, хорошо отдыхаем вы там напишите в комментариях свои впечатления заранее большое спасибо если поставите лайк под данным видео пойду схожу за маской вы там это, не переключайтесь сейчас покажу вам, как выглядит наш номер и потом еще подводный мир покажу Красное море еще вот этот фон хотел вам показать видите там на горизонте, не знаю передает камера или нет Какие красивые горы на фоне вот этих пальм. М -м. Подхожу к номеру. Блин, надо вот в этом бассейнчике мячик погонять. М -м, какая красота. Вот только посмотрите. Очень круто. Согласитесь. Ну и давайте покажу, как выглядит наш номер. Здесь пит Артем. Шкафы, холодильник, все включено. Змещенный санузел, как я люблю говорить. И ванна, и душевая кабина, и биде. такая вот студия как раз у нас тут прибавится в номере. И балкончик с видом на бассейн. Место для фото. Как вы думаете, какой национальности турист не донес полотенца до места назначения Привет. вот зачем меня гоняла Ну что? Мы идем получать недополученные впечатления. Сейчас покажу вам подводный мир. Не переключайтесь. Смотрите, народ что-то ищет, ищет там. И вы знаете, море как будто отошло куда-то. Ну реально. Смотрите, какая красота. Вон там стайка рыбок. А там что? А вон какая-то ползучая штуковина. И рядом стая рыбок. Маш, скажи вечером, да, какое-то море другое? Да. Ну реально другое море. Вообще. Прям другое-другое. Сейчас мы вам покажем его под водой. Смотрите, какая пузатая рыба плавает. А вот это вот, черная, это тоже рыба. Ее, кажется, называют, как, Маш? Морской огурец. Народ, смотрите, как с телефона снимаем. У нас Маша есть. Да D. Ну-ка. морских рыбок смотрите ребят я уже выяснил короче это морской ⁇ сейчас покажу вам его. вы знаете еще в чем кайф красного моря вот реально отдых для семьи то есть дети даже не только дети, Маша, вот она у меня плавать не умеет Для нее вот кайф, когда ты вроде бы плывешь И ты, если хочешь встать, то ты, в общем, встаешь и ну, безопасно Так же и здесь, как бы для детей Но вот эти вот рыбки всякие, ядовитые, конечно, нужно быть аккуратным И обязательно вот эти вот тапки, их нужно иметь И смотрите, опять сидят эти две баракуды, вон они Они вообще ядовитые, кто-нибудь знает? Друзья, смотрите, реально очень важный момент. Ну, все же не дураки, здесь понимают. Смотрите, если пойти без этой обуви, представляете, можно наступить на коралл, а там торчат иглы вот этой рыбы. Смотрите, а вот эта штуковина, она меня увидела и сразу поменяла цвет. Возможно, это была какая-то змея. Здесь ничего нельзя трогать руками. Оо! Она пасть открыла, смотрите. Я здесь этих ежиков, хоть отбавляй. Вы смотрите, сколько их много. Ай-яй-яй, целое минное поле, смотрите. Смотрите. Оу! О, ж ты боишься? Друзья, в общем, красное море, это масса впечатлений. В место. За <свес> <свес> Это мы с товарищем встретились Были на экскурсии вместе А <свес> Надо же Мы <свес> <свес> <свес> в море встретились <свес> Тут прикол действительно масса вот это вот супер маска какие-то там 9 клапанов короче ты ныряешь и спокойно дышишь как только ты погрузился под воду вот этот клапан не пропускает воду вообще ни при каких условиях как только ты чуть вышел из-под воды ты спокойно дышишь просто огонь реально маша говорит сейчас в душик в платье ужинать и покажем вам вечерний -Казах. Ой, смотрите, какой красивый закат, а. Не знаю, правда, камера передает или нет. Птички поют. Романтик. Приятная вечерняя обстановка в отеле. Посмотрите. Прям сона вакши. Все навайцы отдыхают и наслаждаются приятной живой музыкой. А это входная группа вечерняя, так сказать. Ресепшн, Ну что, пошли мы Вечерить переключился я на съемку с телефона, потому что pro на вечерней съемке что-то слабо. Маш, я вот здесь пройду через кафешку через это. Вот вечерняя наша кафешка, здесь готовят Покажу. Вечерний бассейн. Очень красивый. Класс. Ну, правда, очень круто здесь. Очень круто. Здесь можно набирать еды, праздник живота. Можно там, можно везде. И вот... Здрасте. Спасибо. Вот нужно отметить, что места здесь хватает всем. Вот реально, хватает места всем. Нет такого, что, знаете, стоит очередь какая-то или там некуда присесть. Вот нет такого. Я уже, конечно, не буду тут показывать разнообразие всех блюд. Но просто, чтобы понимали, что в этом плане здесь действительно комфортно. Очень комфортно. Нет никакой скучности. прям меликом вам покажу и все я сегодня решил и рыбу и мясо а маша только пары вообще кухня достаточно хорошая но должен сказать что например вот я взял два вида говядины и одно невозможно жевать она просто очень жесткая, в принципе, ничего идеального не хватает, и в целом все хорошо. Mm, зато вот эти восточные сладости, это просто бомба, вкусняшка. Друзья, если честно, я в шоке. Знаете, почему? Потому что мы только сейчас для себя открыли именно вот этот зал. Мы его только сейчас открыли, мы здесь шестой день, и класс в том, что вот, вот это все вы можете посмотреть, никого не напрягая. Потому что там, где мы привыкли обедать и ужинать, нужно смотреть вот на, эту, на эту табличку и просить, так скажем, официанта открыть и показать, что же там находится. Ну, потому что я, например, по-английски не понимаю. А здесь вы можете подойти и самостоятельно все посмотреть. Вот ну, классно. Шестой день, и только нашли вот такое заведение. А это наш добрый гид который помогает нам разменять наши российские рубли, которые нафиг никому не нужны на доллары. Сейчас пойдем рассчитываться за сотовую связь. Кстати, имейте в виду, интернет здесь очень дорогой. Очень дорогой. Это какая-то интернетная что ли комната. Можно mm. прийти поиграть в бильярд. Только вы выйдете за территорию отеля. У вас тут же краулит такси. Сразу прилетает. Такси, такси надо, такси надо. Это тоже хороший отель, который граничит с нашим. А мы идем рассчитываться за сотовую связь, за интернет. 20 гигов интернета. Тут стоит 50 долларов. -бич, Аквапарк. Это тоже соседний отель. Нам еще нравится то, что возле нашего отеля, ну, все поблизости. То есть вот магазины, рынки. То есть, помимо того, что есть на нашей территории, у нас еще есть по соседству множество всяких магазинов. И только вы появитесь вот на подобном рынке, на вас сразу нападают продавцы. Зайди, зайди, к нам в магазин, вот зазывают, Алло, Друзья, доллары здесь летят вообще. Этот? Этот берем. В общем, купили Raptor. Очень рекомендуем. Комары здесь просто злющие. Купили чемодан, потому что набрали подарок. Маша заходит в магазин, а они так и были рады. Типа, а, вы Раша, вы из России, мы так скучаем по вам. У нас в основном Казахстан, Украина, Раша нет. Вообще мы вас любим, вы такие хорошие люди. И как только я не пытался торговаться по рекомендациям. Руслан, тебе привет. Нифига не получилось. Чемодан 25 долларов. Ни цента скидку не сделал. Стою здесь такой с чемоданом. Машу у меня потерялась в этих магазинах. Видимо, сейчас совсем без денег придет. Еле ноги унесли. Стейгин, Бергер Альказах. Машуля, давай догоняй. Еле-еле выговариваю название нашего отеля. Ну а мы продолжаем вечерить на балконе. Ну вот я и в Сочи, уже активно работаю, поэтому если вас интересует недвижимость в Сочи, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Будет много всего интересного, также призываю вас подписаться в Инстаграм, телефон для связи появится на ваших экранах. Еще все-таки один видосик с Египта выйдет, это будет прогулка на яхте, опять будут красивые рыбки, будут кораллы, в общем... Посмотрите, буду признателен за какие-то комментарии, соответственно, за лайки. В общем, приехал я, заряжен, такой полон сил. Вот, звоните, пишите, с удовольствием помогу вам купить квартиру, земельный участок, в общем, любую недвижимость в городе Сочи. Ну, а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.